Для чего нужен OE аналайзер Это для того, чтобы сортировать открытый интерес непосредственно под продавцов и под покупателей, чтобы было понятное действие покупателей и продавцов. Открывают позиции они, либо закрывают позиции. И... Открытый интерес вообще транслируется как бы только по фьючерсам, ну, по опционам. Опционам нам сейчас мало интересно. В основном на фьючерсах. И как бы самый основной инструмент, который я использую для торговли, это фьючерс на индекс РТС. Вот открытый интерес, что он у себя представляет в первозданном виде. То есть вот там открытый интерес падает, подрастает, падает. Ну, это нам тяжело понять, что происходит, кто это делает. покупатели либо продавцы закрывают свои позиции. И вот уже с помощью OE-analyser можно вычислить, так скажем, следы, кто что делал и кто что делает в моменте. Обычном открытым интересе мы видим здесь все вместе замешаны и покупатели, действия и покупателей, и продавцов. Открывают они позицию, либо закрывают. Здесь очень тяжело отфильтровать это в моменте. Вот. Если как бы перейти более детально, то мы можем посмотреть, допустим, вот верхний график OE-аналайзер непосредственно действия покупателей, а нижний график OE-аналайзера – это непосредственно действия продавцов. И, соответственно, как бы, что может делать покупатель своей покупкой? Он либо может открывать новые позиции, либо закрывать свои старые позиции. Одно из двух. И, как бы, также и продавец. Продавец, что может делать? Открывать новые позиции, входить в шорт, либо закрывать свои предыдущие ланги. Получается то, что мы можем отфильтровать каждую что делает непосредственно продавец и покупатель непосредственно активный, то бишь, когда он кидает свой маркет-ордер в стакан либо в Аске, либо в беды. Вот как бы, если вкратце так объяснить. Что использую и с чем комбинирую? Ну, как бы в основном смотрятся, какие-то вычисляются уровни вообще в, по инструменту, то есть начинаешь смотреть там с минутки, переключаешься на пятиминутку, на часовик, на дневку, понимаешь, вообще общую тенденцию. Ну, как бы, когда человек находится в торговле, он как бы чувствует общий фон рынка, куда вообще стремятся, куда хотят. Вот. а более детально уже, как бы, чтобы мастерски попробовать зайти с коротким стопом, это уже как бы ты начинаешь рассматривать и ленту, и стакан, а ой, на лазер непосредственно он как бы уже профильтровывает все то, то что ты в моменте смотришь в ленте и в стакане и что самый офигенный бонус у него это можно посмотреть на историю дня на каких уровнях что делали непосредственно там покупатели что делали продавцы потому что допустим не имея этот индикатор в голове там продержать всю эту информацию то что вот идет допустим в ленте в данный момент вот, у меня наверно показывается экран лента тикает показывается там вот, минус 16 контрактов минус 122 контракта продавцы Невозможно это все у себя в голове расставить, расставить по полочкам и держать в памяти, на каких ценовых уровнях что происходило. А у ОЕ на лазер дает такую возможность. То есть там раз, если ты там уехал на обед или еще куда-нибудь, там отвлекся, час-два тебя не было на рынке, ты смотришь и понимаешь, были ли какие-то серьезные движения или нет. Какой-то объем входил в рынок, либо выходил, все это отображается на истории. Это вообще супер вещь. Так, настройки. Ну что здесь вот. Все просто, в принципе, если разобраться. Отображать легенду. Это у нас получается название индикатора. А Во-первых, нужно начать с того, то что нужно ОЕ-аналазе запускать два индикатора не один, а два. То есть один ОЕ-аналазер показывает действие покупателей, а второй ОЕ на лазер показывает действие продавцов. Ну, кому как удобнее, кто-то может там их наверх поменять местами. У меня вот это так выстроено, и там по задать цвет, так скажем, там покупателям мне приятно, когда зеленые когда продавцы неприятны, что они красные. Здесь мы выбираем режим, то, что я говорил, либо это будет открытый интерес покупателей, либо открытый интерес продавцов. Вот в данном случае здесь у нас непосредственно покупатели. Если посмотрим на нижний, то это у нас селлеры. Включаем селлеров, и здесь у нас отображается то, что делают продавцы. Вот. Тип расчетов. Тип расчетов стоит кумулятивный. Здесь... Правильно использовать кумулятивный режим, это значит непосредственно, то бишь, вот, если тысяча контрактов у нас купила, купила с рынка и при этом открыли позиции, то есть у нас вот эта свечка вырастет там на, тысячу пунктов, на тысячу пунктов на данном графике. Если поставить Separated, то здесь будут немножко другие значения. Какое количество контрактов было кинуто в рынок на, на такое количество пунктов здесь и вырастет непосредственно в графике. То бишь, если кинули тысячу контрактов и открыли позиции, здесь у нас вырастет на тысячу. Если это будет сепарейт, то там может быть и 500, и 200, и 100 как-то ну, в таком диапазоне. То есть правильно будет использовать непосредственно кумулятив трейдс. Я смотрю на минутном, но также смотрю и на пятиминутке. То бишь, на, я когда, допустим, активно торгую, там скальп, скальпирую, то да, минутка мне гораздо приятнее смотреть что там в моменте происходит а так если там отвлекся куда-то уехал приехал начал там смотреть естественно там начиная с 5 минуток появляя какие-то интересные моменты уже не минутках рассматриваю детально и уже как бы в курсе всех событий что было что я пропустил Ну вот если в примерах разбираться значит это примерно можно читать следующим образом это у нас инструмент си судя по всему это было давным- давно потому что цены такие очень очень серьезные 65 ну, если я его заскринил, значит, следовательно, я увидел какие-то серьезные движения во фьючерсе, того, чего не было в базовых активах там, в томе и в тоде, на валютной секции. И, значит, как мы можем применить и использовать, и как, как вообще прочитать данную ситуацию с помощью этого индикатора. Мы видим то, что цена там 65-100 начинает у нас расти наверх, соответственно, значит, кто-то покупает, да? Вот, и если посмотреть на ое-аналайзер, что мы видим, то что ое-аналайзер начинает расти, и расти он начинает примерно там с минус 17 тысяч, то есть там вот здесь какие-то были движения, его угнали вниз, он стал минус 17 и вырастает примерно до 20 тысяч, и примерно это составляет минус 17 тысяч контрактов и еще плюс там 20, грубо говоря. У нас пришло на рынок вот здесь вот плюс 20, плюс 37 тысяч контрактов, OC. То бишь 37 тысяч контрактов у нас ударяли в эфира или васки другому говоря, и тем самым, так скажем, открывались позиции. Соответственно, как бы там в первую очередь, с, с помощью этого индикатора сразу понятно то, что на данном движении лучше, как бы там, а шартов точно воздержаться, какие лимиты там бы не попадали в стаканах. Потому что пришел какой-то активный покупатель, покупает он рынком и тем самым увеличивается, открывает новые позиции у себя. Далее, что мы видим? То, что открытый интерес у нас увеличился, мы открылись, пробили там, пусть скажем, какой-то уровень, какие-то нали, и, так скажем, рынок встал, какой-то флэт но вроде с виду, если посмотреть просто на график, флет-флет там, ничего интересного, да. А здесь на самом деле происходит вообще очень интересные детали. Если вы там смотрите стакан и ленту, вы, конечно, увидите это, но если вы этого не видели, то мы можем обратить внимание, что делали продавцы в данном флете небольшом, там буквально 100, всего лишь 100 пунктов. Ну, происход, произошло вообще следующее. Значит, у нас примерно с нуля открытый интерес продавцов вырос до, ну, грубо скажем, до 60 тысяч. Соответственно... Что, какие выводы можно сделать из этого здесь у нас какой-то покупатель покупал покупал, покупал активно остановил свои активные продажи и стал пассивным покупать что это значит он выставлял в стакан свои какие-то лимиты ему вливали, вливали вливали вливали и влили примерно 60 тысяч то есть это вообще ну очень серьезные объемы так скажем но цена при этом вниз не двинулась и как бы здесь речь о шартах, как бы сразу отметается в сторону и при малейшей возможности, если там какие-то, увидите свои формации, встать в лонг. И, и здесь видно на этом скрине, какие какой потенциал движения может быть вообще здесь, в данном случае. То бишь набрался объем около, там, грубо говоря, 80 тысяч контрактов. Это огромное топливо, когда, если цена пойдет еще выше, те, кто шортил вот в этого лимита серьезного, будут выходить, закрывать свои шорты, и как бы рынок будет идти наверх. Как бы Вот очевидный пример, как можно это применить. Значит, Еще раз для закрепления. Да? Активно покупали, то бишь активно покупали, это подразумевается не просто вставали в стакан, а брали с оффера. Стоит заявка на продажу, ее покупают маркет-ордером. Маркет Стоит заявка на продажу, ее покупают маркет-ордером. Пошли продажи, открытый интерес у продавцов вырос. Соответственно, там кто-то стоял в лимитах, это, это потенциальные шартисты, но их не хватало сдержать, сдерживать движение. Мы пришли наверх. Пришли какие-то новые шартисты, наколотили 60 тысяч, но лимит полностью их съел. Ну, как бы, мне кажется, здесь уже трейдеру становится понятно, да, куда смотреть и что делать далее. Да, вот как раз продолжение. То, что мы рассматривали до этого, это был вот этот момент. Прошел следующий день, следующий день. Тоже такая была болтанка туда-сюда, никаких серьезных движений. Но тем не менее, как устремилась цена наверх. У меня, к сожалению, нет сейчас скрина, что было с открытым интересом. Но, скорее всего, вот, это, вот, эти, покупки, вот эти покупки были с, с падением ОИ-аналайзера покупателей. Потому что я считаю, то, что здесь закрывались позиции те, кто здесь как раз-таки вшарчивал и лимитами, и потом уже непосредственно активными маркет-ордерами в данном уровне. Вот их как бы здесь и вынесли всех вперед ногами. Вот еще один примерчик, здесь как раз таки можно и про настройки немножко рассказать, чтобы было понятно, для чего там сетки, для чего какие-то ограниченные диапазоны. Какие мы можем сделать выводы? Было, было движение наверх цены, это действовал непосредственно покупатель, который открывал новые позиции. Какая-то часть уже была закрыта также маркет-ордерами. Но если там считать сухо и грубо, так скажем, да, то грубо говоря, у нас есть какие-то 10 тысяч контрактов, которые купили. Вот они здесь купили 10 тысяч контрактов. Это хороший довольно-таки объем на индексе и, соответственно, как бы автоматически мне кажется здесь смысл шартить отпадает. То есть, ну, ты видишь то, что рынок покупает, цена растет вверх, покупатель набирает позицию, как бы, ну, смотрим дальше, что будет, да? Переходим на второй, значит, временной период и что мы здесь видим? Ой, аналайзер продавцов начинает расти и вырастает ну, примерно где-то на 6 тысяч. Вроде тоже визуально кажется такой серьезный, да, серьезное движение, больше гораздо, чем здесь. Но это по факту получается, у нас в стакан встают какие-то лимитные покупки, которые не хотят больше активно покупать, и им начинает кто-то шортить в них, в эти, в эти объемы. Открытый интерес растает Следовательно, у нас стоит какой-то лимит в стакане, ему кто-то продает, продает, продает. Но при этом цена удерживается цена удерживается, и даже он немножко начинает подрастать, начинает подрастать, начинает подрастать, опять же новыми покупками, которые бьют buy market, и при этом открытый интерес увеличивается и цена дальше поползла наверх. То есть у нас там еще мы понимаем то, что у нас накопилось здесь 10 тысяч, у нас накопилось уже здесь, это было примерно 5000 тысяч и здесь пять тысяч, еще 10 тысяч новых контрактов, которые смотрят вверх, которые смотрят в лонг. И все это просуммируется. То есть, грубо говоря, там у нас 20 тысяч, которые смотрят наверх. Как бы все становится еще очевиднее. Шортить мы точно не будем, а в лучшем случае пристраивается непосредственно к покупкам и работать от ланга И как бы там вот завершающий тоже временной период, третий, да, мы видим то, что вырастает индекс еще на раз, два, три, ну еще примерно на 15 тысяч в данном случае. То есть идут покупки, и открытый интерес увеличивается. Ну, вот вроде, если не ошибаюсь, у меня продолжения нет этого, но я думаю, то, что если там это все сопоставить и посмотреть, то вынос, наверное, две-три точно должен был быть наверх непосредственно шартистов. Это у нас тоже пятиминутка, уже РИХ, Рих 8. Вот в данный случай, значит, у нас открылся рынок, что-то стоим. Такая болтанка довольно-таки волатильная, да, и видим резкий всплеск открытого интереса покупателей вот в данном случае. То бишь там, может, кто-то найдется такой, кто подумает, ага, вот мы здесь, значит, закрыли гэп, какой-то там уровень, давай-ка попробуем здесь шартануть от него. Получится или не получится, да? Но, видя вот этот расклад, мы прекрасно понимаем, то, что здесь шартий точно не вариант, как бы ну, такая защита, защита, как правильно это будет сказать-то, защитит вас от лишних ненужных движений, там, торговать контртренд, контр-тренд, так скажем, да? Хотя я сам торгую контракт тренд и очень активно, но в данном случае, как бы не видя этого, может быть, я здесь попытался бы как с коротким стопом попробовать что-нибудь забрать 200-300 пунктов. Вот. Но видя то, что приходит новый покупатель, покупает, и при этом открытый интерес у него растет, и цена идет дальше, соответственно, о здесь речи быть не может. А если получится, можно и пристроиться. Здесь вот видим даже открытый интерес продавца, то бишь какой-то лимит, какой-то лимитник не только активно покупал с рынка, также также и выставлял стакан и в него набивались. Ну, здесь тоже как бы не очень большое количество, все там примерно полторы тысячи контрактов. Он в итоге выдержал их лимитом, и цена заст... и цена застыла. Я даже вот здесь небольшое продолжение этого. Да, вот следующий слайд, если посмотреть, то там все-таки на 300 пунктов вытолкали дальше. То есть, ну, там бы здесь точно пунктов 300. Может быть, кто-то -то и 400, 500 бы поставил, и слою бы стопа. Но видя вот этот расклад... Это можно было бы защититься и лишнего лося на себя не брать. А в лучшем случае там еще взять 200-300 пунктов в продолжение. Да, спасибо всем, удачных торгов. Да, да. До новых встреч, всем пока.